Всем привет, ребят, и я Лекс. Наверное, вы меня уже за это время забыли, забили и помянуть успели. Но я, тем не менее, все еще живой. Со мной, как обычно, Андрюха. И несмотря на то, что последний ролик у меня вышел полтора месяца назад, это был клип, который вы можете посмотреть, кстати. Сегодня я собрался совсем не по клиповому поводу, а, как вы могли заметить, я добрался до ТикТока. -а. <музыка> uh, в общем, я не заходил в ТикТок миллиард лет где-то, и недавно я снова такой, ладно, сяду опять в ТикТок. Начал сидеть в ТикТоке и подумал в один момент. Слушай, у меня же в ТикТоке есть музыка. Я выпускаю музыку, и она в заливается в ТикТок автоматически. Каково было мое удивление, когда даже, блядь, есть небольшой, вообще маленький тренд. Там на 100 ТикТоков на одном из моих треков. И я такой, чего? Чего? А потом начал смотреть, что там снимают. И так усывался, е Поэтому сегодня у нас важная задача посмотреть тиктоки под мой трек. Конечно же, вы можете делать свои тиктоки под мой трек. Я вообще только за. И спасибо огромное тем, кто делал эти тиктоки, которые вы сейчас увидите. Приступаем, блин. Начнем с первого ролика. Под их халатом я это посмотрел И я нихуя не понял а, Что тут происходит Тут парень двигает головой Блин, под музыку И такой же, только с маской Вот это, молодой парень также двигает Чего, блядь Что вообще это такое Тикток, о чем ты Ты видишь, это море, море! Это море моих море, Длинная Смотри на горизонт, да, это же курок, курок. Мне мои друзья говорили, море, вообще, вот такой трек. Вот сейчас, как выступишь на концерте с этим треком, вот популярность, вот она здесь была, она будет вон там, в космосе. Там всего 5 тиктоков под трек море. А на треке «Отвали от меня» больше сотни тиктоков, хотя я в ахуе с того, откуда это вообще происходит. Это кто это задумал? Сейчас покажу вам ТикТок, который записали под песню Не твой краш. Думал ли я, что такой тикток запишут? Нет. Но когда я увидел, я понял, что вот, ну, это вот надо существовать. О, да! Да-да-да, да, да. Корейцы. Конечно же, корейцы. Почему, почему под трек не твой краш э, должен быть кто-то другой? Да нет таких причин. И сейчас мы с вами переходим к ебаной магии. Вы, наверное, думали, э, Копперфильд, как он выполнял свои неимоверные фокусы, трюки, или кто он там был, я хуй его знает, в магии не шарю. Ну, вы так, наверное, думаете. И я вам скажу... Вы сейчас охуете, готовьтесь к иллюзиям, что вот полет человека над землей. Огромное стекло, вот это вот. Вот это вот знаете, вот готовьтесь к космосу. Готовьтесь, готовьтесь к магии, которая поразит ваш жопу. Смотрите. Два два Любит лишь меня Два детя, два Я в ахуе. Он все время прятался За другим пальцем Ебать Кто бы мог подумать, не правда ли? Теперь смотрите и поразитесь Будьте в шоке, потому что В первый раз, вот, я думал Именно так и будет Что типа, вот, под этот трек Вот такие будут записывать Тиктоки Вот такие. Я думал, будут тиктоки под этот трек. Надеялся ли я, что их будет больше одного? В принципе, нет. Поэтому огромное спасибо тебе за то, что сняла этот тикток. Все подписывайтесь на нее. У нее всего лишь 4,3 и три миллиона подписчиков. Это, ну, чуть больше, чем у меня. Наверное, ей не достает вот этих 10 людей, которые сейчас как ворвутся нахуй, как там наведут сразу шороху. Поэтому подписывайтесь, спасибо огромное. Не видел, что такой тикток сняли, но это единственный тикток, который сняли в таком стиле. Ближе всего к правде оказался вот этот тикток, который сняли. О боже, как это горячо. Несите сюда кондиционер. Девочка, не плачь, он не твой краш. Вот все, что я могу сказать. И мы плавно переходим к новому тренду. Вы, наверное, думаете, если у Лекса вышла песня, которая ворвалась в какие-то тренды, создала локальный там мемас, что-то сделала, там, наверное, должны быть секси-чики, которые обливаются маслом, при этом их ласкают тысячи мулатов не знаю почему так просто так должно быть ну блять первое что пришло на ум по моему запросу треки лекса да но я увидел вот такой тренд на песню отвали от меня, просто меня, дела. Отвали от меня, отвали от меня. как вы можете заметить это кошка и собака и э, собака бьет хвостом кота. И кот такой: блять, отвалите, пожалуйста. Ну, чисто мои песни же, правда. Закинь бакс. Я вообще в целом пишу только треки про войну между кошками и собаками ебаный в рот. Что ж такое? Обожаю домашних животных. Вот так к ним отношусь. Отвалите от них уже. Просто... Блин, ну в натуре эти люди достали. А? А? <сих> Череда тиктоков, их там где-то сто, где животные домашние, <сих> такие. Блять, отвалите! <сих> Это самый популярный ТикТок а, по моему треку «Отвали от меня», как вы видите. Этот кот хочет, чтобы от него отъевались жизненно, да? Лайк за жизу, ёб твою мать! Пиши комментарии, снимай тиктоки. Но это не все. Я смотрел все клипы по запросу отвали от меня. Кое мое удивление было, когда там много котиков, котиков, котиков, и самый главный котик, который записал тикток под этот трек. Блять, вот ну, чего-чего я ожидал, так точно не этого. Ну что ж, я добился всего, чего я хотел. Когда-то я говорил, блин, вот бы было порно с моим треком. Но э, я получил что-то в тысячу раз сильнее. Это дед, который отвечает на комментарии моим трекам и говорит, отвали от меня, ты чего? Я сижу за рулем, курю сигарету, и мне кайфово, и я такой, блядь, ну, значит, эта песня была написана не зря. Я не знаю, посмешили ли вас эти тиктоки, возможно, не так сильно, как меня, потому что я писал песни, и я, знаете, ну, в какой-то момент задумывался, а для чего я их пишу? Когда меня не станет, я буду петь голосами моих котов и голосами их котов. Ну а на этом заканчиваются тиктоки, которые я выбрал для вас сегодня. Надеюсь, что еще разочек-другой я запишу такой же ролик. Потому что, блин, вы снимете много-много разных всяких тиктоков на мои треки. На этом все. Спасибо всем, кто снимает тиктоки под мои треки. Вы молодцы. Но ну, а увидимся мы в новой песне. Или ролики. Или... Не увидимся. И я не ебу. Лежу по в поле одуванчика, Ну подари мне сосных мальчиков, Чтобы крутились на моем шесте И вниз, и вверх, и вниз, и вверх Ты подари мне Славу Мерланд Сбирал, чтоб семь из Костыни я Слава, что ты сделал?